Ну, в общем, еще один вредный совет. Я один раз его, кстати, применял, если честно. Приходите на встречу под шафе. Это прикольно. Когда приходишь на деловую встречу, ну, в принципе, можно же как бы там людей расположить чуть-чуть больше. Ну, так просто случилось, что вчерашний день, потом он как-то медленно перешел в сегодняшний, а встречи не отменить. Ну, как-то неудобно было. И я пришел под шофе. Хочу сказать, что это создало максимально веселые, веселые ощущения. Приходите так почаще. Под шафе вы расслабляете людей, Вот, правда, соображать получается плохо, но самое главное, что вы людей расслабляете и настаиваете на позитив. Не уверен, что это поможет делать бизнес, может быть, да, вы для кого-то будет ну, немножко клоуном, но в принципе это одна из ролей сетевика – быть смешным. Поэтому на под шофе в первую очередь.